Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжаем проходить трек Туюми. Нам нужно сейчас найти свой любимец. Мой дом. Где же самураи? А их всех перебили, блядь. Блядь, просто пиздец. Разруха. Айко, кто-нибудь видел? Айко. Я только вот не понимаю, могу, я не могу да, больше никуда. Я просто... Смотрю, здесь жертвы, убийства были Здесь всех разграбили, осталась только Айка Я очень надеюсь, что она спряталась Потому что если нет Опа Найди новый предмет Молот, кузнец, оруженник С каждым ударом молота, кузнец, оруженник Вызовет дань кагутиками огня и кузнечного дела Его появление на свет было неистовым Словно пламя от чего его мать нами отправилась в страну мертвых Гнев недовольного как Кагуцути всех бы нас уничтожил Так Ага Не надо, оставьте нас в покое Далеко они не уйдут Надо их выследить Помню, выжить никто не должен Так, а я не могу, да, никуда, ничего То есть, пока что только по сюжету, я понял Я уже на самом деле забыл, что как Давно не заходил в эту игру Но это ладно, это мелочь Так, аккуратненько движемся Вниз. Отлично. Так, помочь своему народу. Так, тихо, тихо. Ага, это блок. Хорошо. Тихо. А как развернуться? Блин, я не помню. Тихо. Это перекат. а Ага, на А менять. Все, хорошо. Все, я все вспомнил. В принципе, я все вспомнил. Кунай метать только, по-моему, на выстрел. Но это ладно, это мелочи. Так, влево-вправо я не могу, только вперед. Хорошо. Поэтому поспешим к ним. Я бы еще осмотрелся бы обязательно. Не дают. Так, хпшечка. Что у тебя там случилось? Дом сгорел. Да, это беда. В никого не было. Все самараи отправились в -ка, -ка макуру как и планировалось. Так, смотрите, разворачиваемся, а потом так со спины, блядь. Тихо, тихо. Блядь, ах ты ж твой. Блядь, хотел блок поставить. Тихо, выносливость, выносливость. Блядь. Фух, хоть выносливости и кончилась, но я смог. Причем заметьте, мне не дают, не дали сюда пойти, потому что это как спуск. Смены локации, не дали? Так, ага. А я мог тихо их убить. Блять. Жаль, жаль. Ну ладно, ничего страшного. Если я их мог убить тихо. Да, значит я мог пойти вниз. Блять, там лучник стоит. Так. Тише, тише. Впереди застава. Понял, ты в порядке, друг? Меня здесь не найдут Но и ты тоже спрячешься, это не простые разбойники Я должен идти дальше, несмотря ни на что Так, все понятно, значит здесь мне дали только кунай, да? Так, дальше заставы, идти аккуратнее надо Я мог обрушить мост Но нет если дальше застава. Значит, мы пойдем поверху. Логично. Логично. Чуть зря убивал. Опа, птичка. Чекпоинт, отлично. Блять. Спалили на. Блядь. Иди уже ко мне, блять. И да, они Пока что бессмысленно, если честно. Ну ладно. Блин, а я, мне кажется, там что-то пропустил. Нет, здесь дверь нельзя открыть. Значит, ничего не пропустил. Ага, там наверху, кстати, что-то есть. Значит, надо еще наверх знаете, подняться, не забыть. А вот и подъем наверх. Да? Отлично. Я просто увидел там. За дверьми. Ага. Блять, блок ты поставь. Не умеешь блок ставить, что ли? Я в шоке. Так, это у нас хпшка, да? А, отлично, запас здоровья повышен. Это хорошо. Теперь можно спокойно дальше идти воевать. Интересно. А, по сюжету ее же, скорее всего, убьют. Но больше, чем уверен. По-другому никак. Месть должна быть все такое. Блять. Тихо, тихо. Ну, погнали, блин Блять, я же поставил блок. Ну, ладно. Не стоит ожидать, что они там отвернутся или еще что-то. Вот этот... Ух ты, ух ты, ух ты! Тихо, тихо. Отлично, порубали. Минус противник сложный. Так, ждем, ждем, ждем, когда выносливость восстановится. Потому что я не знаю, что меня ждет, в принципе, дальше. Но хорошо, что я понял за не пошел. Ага, на помощь. как кладенец, потерпи, сейчас сдвинем. Бля, Блок поставил, отлично Прошу, помоги, крыша обрушилась и раздробила мне ногу Тот, кто не знает пощады, просит о ней? Мне жаль, я лишь исполнял приказы И ты оплакил каждого, в чьи живот вонзал свой клинок? Пожалуйста Нет? Ха -ха. Сволочь, вернись не-не-не, я не похож на того, кто будет помогать тем Опа Попаду в абрикос 200 ярдов, а в твой черепа Попасть куда проще Беги, самурай, беги Твоя хваленая честь не спасет тебя Ах ты ж, сука Блять, Блядь, а че он ты в голову-то не стрелял? А если я блок поставлю? Блять, понятно так, на расстоянии У лука низкая скорострельность Но он позволяет прицелиться с высокой точностью Так, вот так, да? Ага Так, выбрать а, блять Да, подожди Лук, а, куная А, то есть кунай или лук Я понял Хорошо, но возьмем пока лук Ну-ка Отлично. Хо, кончился лук. Всего две стрелы, блядь, для лука. Я в ш... шоке. Нам, верили, никого не оставляет живых. Достиг да максимальный запас боеприпасов. Отлично. Ах ты, блядь, их слишком много. Отлично, минус один. Фух. Жизни-то тоже немного. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блять, блять. Выносливость такой, что я совсем про нее забываю, если честно. Ай-ай-ай-ай. Отлично. Тише-тише, малыш, тише. Все позади. Так, а я не могу ни наверх, никуда, да? Хорошо, я понял Смотреться в целом мне не дали нормально Как тихо он заходит бля. Так, поубивали родных бедных Но мне нужны стрелы Отлично, получены стрелы Две штуки Сейчас, сейчас разберемся На нах. Эпично Честно, эпично Очень даже Вон он, в атаку. Блять, я прям на стрелы набежал. <laughs> Твою мать. Так, ладно. Ага, я понял. Теперь нужно уворачиваться от стрел. Так, ну я буду под деревом ставить, чтобы на случай того, чтобы они меня не убили, блядь. Я не поддамся страху. Так, стоим, ждем. Ну да, она, в принципе, меня защищает. Взять его. Больше стрел. Так, бежим, бежим. Да, блядь, ставь, ставь, ставь, ты блок. Отлично, я за камнем. Теперь я поспокойнее, если честно. Блядь, теперь не очень. Ну, а теперь спокоен. Главное, просто не спешить. Видишь, за что спрятаться? Спрячься. Фу. Тихо, тихо, тихо. Выносливость. Самое главное не забывать про выносливость. Это самая большая проблема, которая меня здесь волнует. Даже уже жизни не так волнувши, вы понимаете? А, Масаки. Был так молод. Зачем нужно ждать? Нужно атаковать немедленно, пока Сёгу не прислал войска. Получить у них чему уставшие воины. Трус, уже пора захватывать новый город. Так, пойдем сюда. Отлично. Раз тебя вижу, значит и остальные увидят. Хироки, это правда ты? Здесь опасно. Беги отсюда. Я, но я всех лишился Жены, детей, даже брат Но Они хотели, чтобы ты жил дальше, друг мой Мне некуда идти, да и незачем Бери тогда меч в руки, блять, иди воюй Здесь осталась только одна смерть, прошу тебя, уходи Когда будешь готов, начнешь чистить чистого листа Не знаю, смогу ли я без них я никто Ты скоро тоже это поймешь Еще не поздно, я знаю это Бля, ну пиздец, блядь Так, ладно, сейчас всех убьем Блядь, тут даже тела, оказывается, повесили а я сначала не сразу это увидел Я теперь понимаю, почему все в черно-белом цвете Блядь, я слишком не ту атаку решил использовать Против него, вот против него можно, да Ага, отлично. Блять, не успел блок поставить. Я просто хочу именно, чтобы было как отражение. Потому что если это будет как атака Обычно я не использую не ни от, ни парированием ни отражением, ничего хорошего из этого не получится, блять. Так, а пойдем в ту сторону. Да? Могу же? Не могу, блять. Ладно. Так, сгоревшая колесница. Опа, что-то взять мало. Ага, достигнут максимальный запас боезапаса. Так, лук возьмем, пожалуй. Тише, тише, дети, они еще здесь. Уходи, разве вам демона мало? Кто это, мама? Закрой глаза, детка. Разве вы меня не знаете? Не плевать, кто ты, оставь нас в покое. Хорошо, берегите себя. Не все знают, кто я такой и зачем я сюда пришел. А мне это самое, зайти в дом нельзя, да? Опа, что-то блестит. Опа, предмет. А, удочка. Но предметы это так для меня, как бы, в целом. Есть и есть. Отлично, блядь, как хорошо, что я взял в руки лук, блядь. Блять, охрененно, что я его взял в руки Просто охрененно Я молодец О, там людей бедных убивают Сейчас еще кто-нибудь побежит Блять, не успел Да, развернись ты Ладно, я понял Дождусь следующего Эх, а так шел хорошо Если он сейчас еще побежит сзади, это будет вообще Блять, я так и думаю Промахнулся Лови стрелу в спину. Нечего тут было бегать. Офигенно. Не зря я это все копил и собирал. Так, мне сюда 100%. запас максимальный. Сохранение. Так, могилки. Запас выносливости. Отлично. Блин, взял с могилы что-то спить. Вообще некрасиво, на самом деле. Кунаев дают много, но пока толку немного. Из-за того, что я так жаждал победы, эти трусы не встретили сопротивления. Да. Все же воины. Бежали, прошу, не убивай. Блять. Так, отлично. Отлично. Отлично. Отлично. Лови. Отлично. Изи. Легко с ними справился. Но это не важно. Это не главное, я бы сказал. Единственное, теперь мне надо бы это самое Сюрикена вернуть это и все остальное. в принципе, я неплохо собрался. Найди новый предмет. Ну, то есть, в плане, я практически считаю, что, ну, немного я пропускаю, если даже что-то пропускаю. Ну, проходи, То, в принципе, я еще себя и обезопасиваю неплохо, сирикен Ты не пройдешь. О, это своего рода босс, да? Твои товарищи были столь же самоуверены и теперь мертвы. Посмотри на меня, на мое копье Тебе и близко не подойти Посмотрим, блять Мне-то и подходить не надо Блять Вот и все Так, атака с перекатом О, вообще отлично Еще она и быстрая Блять, красота, мне нравится так, это я к себе домой, да, пришел? Ну, блядь, понятно. Здесь всех вырубили напрочь. Так, нет, сначала давай, да, зайдем. Что здесь? здесь? Повышен запас выносливости. Отлично. Какой-то предмет сделать, наверное, еда. Так, это, наверное, моя служаночка. Или кто-то типа того. Так, о, стрелы. О, красота. Стой! Блядь, рано. Ну ладно. Блять, он две атаки совершить решил Ну ладно, не страшно Я, кстати, в принципе, еще ни разу не дождался, когда это самое Когда противник выдохнется Блин, а почему я не могу вот стрелы из них вытащить, допустим? Я бы вытаскивал прямо из противников Да, они могут сломаться Но все равно Да куда ты, куда ты? Ага, туда нельзя, хорошо а то сюда можно Тихо, тихо. на них, кстати, не забывать про быструю атаку с перекатом. Ух ты, блядь. Блядь, я хотел... Это самое, перекат вот такой сделать, да? И вот так сделать, оп. Блядь, так выносливости мало осталось. О, отлично. Блять, двойная атака Тихо, тихо, тихо, ждем, ждем, ждем Надо, приходится А чем, мне, кстати, еще долго до дома-то бежать? Я думаю, я за серию успею до домика то добежать Ты-то прости А, Сайта, прости Меня увели отсюда обманом Когда я был нужен, больше всего Хироки, не надо, не ходи дальше Тебя ждет только смерть. Ну понятно, он сейчас бедный умрет здесь. Тогда я встречу ее лицом к лицу. Стоп. В какую мне сторону? Пойдем сюда, ладно. Отлично. Вместительность Колчана. Запас здоровья. О, красота Только я почему-то колчана за спиной не вижу Кстати, мне это не нравится Надо было ее выглядывать Это не просто захват Они наводят ужас Ради самого ужаса Добавили бы колчан хотя бы Хуй с ним с луком Колчан можно было бы добавить А там-там-там чекпоинт Надо сохраниться, блядь. Так, я могу пойти направо Ага Записка. Новый навык. Комбинируй. Легко комбинируешь Движение вверх. XXY. Ага. Где я? Не вижу себя. Вижу. Так. Достигнут максимальный боезапас. Так. Там огонь. А. Мне на лестницу надо. Блять. Понял. Принял. То есть я бы и так, и так бы сюда пришел. Понятно. Так, ну мы сейчас на ребят уроним, блядь. Хо -хо -хо. Как они вообще не поняли, что что-то падает. Надо было прыгать в разные стороны, блядь, а не стоять на месте. Идиоты. Так, а я теперь не пройду, да, здесь? Да. Теперь мне обратно вниз. И просто вправо, по спокойной душе Так, надо не забывать, что они могут совершать двойные атаки А, ну все Так, на всякий случай лук тут возьмем, наверное В руки-то, пусть будет Против босса вообще будет самое то, если честно Это повышен максимальный запас выносливости Блять, меня так прокачивают на самом деле Мне прям, аж не по себе немножко Я, конечно, понимаю, что это перед битвой с боссом но все равно. О, прокачка. <смех> так, отлично. Блин, а почему я не могу так броню? Хотя, в принципе, у меня повышает запас здоровья, это типа своего рода броня. Да, что я об этом не подумал. Смерть ли? Ух ты, блядь. Я думал мне пизда, если честно. Блять. да блядь, ставь ты блок-то А, я понял, не может Отлично Блин, пол хп мне поднимал А так бы я уже бы уже погиб, если бы не это самое Если бы не прокачивался никак Мог бы, мог бы погибнуть уже за два, наверное Так, бедный чувак Просто расстреляли, блядь, понятно, и так Сплошная смерть Отлично, колчанчик, куная все. Больше не влезает. Я знал их всех. Я всех их знал. Так, пойдем наверх. Там кто-то противника вижу, кажется. А, нет, это свои убегают. Блядь, этот с луком еще здесь. Я их к стенке сейчас прижму, блядь. Блять. Блять, он меня сейчас. Бля, я же блок поставил, ну ебаный рот. Так. Ой, а где все? Стрелы, куна, и все пропало. Так, ладно. А, ну я здесь понял. Я здесь возьму, я понял. Так, стрелы, куная. Я понял, к чему они меня готовили в этот раз. Ну, давайте посмотрим, кто, блядь, быстрее лук заряжает. Так уж и быть. Не ходите по-хорошему, будет по-плохому, блядь. А можно как-нибудь по-другому, допустим, туда попасть? Явно же есть какая-то фишка, позволяющая обойти территорию, нет? Давайте, блядь. На, пошел сразу. Блядь. Да, блядь. Блядь. Лебаный рот. Короче, <смех> по-моему они становятся потихонечку тяжелее, или мне так кажется, просто типа в целом мое предположение, что они реально становятся тяжелее и сложнее Блин, стольких выкосил, я до сих пор не прибежал к себе туда, так я понял, пора барикинчики тратить Блять, я же блок поставил. Бля, нигде чекпоинта нет. Ну иди сюда, давай, давай, давай, давай, давай. Первый пошел, второй пошел. Блять, блять, перекат, перекат, используй. Перекат, перекат, потом опять перекат с быстрой атакой. Отлично. О, я быстрее был. Умри, умри, умри уже наконец-то, блядь. Фух. Все, ждем, когда выносливость наполнится, потому что, блядь, я что-то вообще про нее забываю. И она, бедная, у меня уходит. А жизни не прибавляются. Три хпшки осталось. Три это на одну легкую и на одну сложную атаку. Отлично. Стрелы. Отлично. Так, берем брыкинчики в руки. Лави, лави второй. Отлично. Отлично. Тихо. Блять, блять, блять, блять, тихо, тихо, тихо. Слишком много у меня глаза разбегаются, но они не атакуют. Мне это так нравится. Просто пока с одним сражаюсь, можно сразиться с другим. Так. Ага, у меня есть лук. Лови В голову. Ну, они умирают сразу, поэтому считаю, что в голову. А, тот лучник не смог мне в голову попасть. И Мне с этого сука смешно. Запас выносливости, отлично Запас, нет предмета Блин, а мне жизни когда-нибудь уже бусвин давать? Но мне уже давали, конечно, но Все равно как-то это самое Ага, я понял Блять. Отлично Тихо, Блять, одна хпшка осталась Ага, сюрикенты кончились, блядь Блядь, он был быстрее Он был быстрее Становится реально тяжело Блин, еще сохранение так далеко. О! Так, ладно. Собираемся, соберемся. Я, по-моему, не в ту сторону, да, бегу? Блин, по-моему, я не в ту сторону бегу. Реально, не в ту. Здесь же я всех поубивал, потом сохранился. Потом вот все взял Вот Тихо-тихо-тихо-тихо Да блять Отлично Блять, двойной блок Ну запомни уже когда-нибудь Так, отлично Лук Лови Отлично, там сейчас еще один должен быть, блять, с луком, гандон А, это чуть попозже А, все, выносливость это у меня уже взята, значит уже прокачано автоматически, понял Лови, отлично Так, минус один Всего лишь один раз А я жду второй, я ждал второй, блять А, то есть если я делаю парирование, то в принципе, понял ну, сразу все проще дело оказалось. Лук оставил на попозже, и все, и дело решилось сразу как надо. Хироки, ты жив? Где она? Где Айка? Дадзё, По... но умоляю, не ходи туда. Меня не осталось Даже тысяча воинов. Понял, блин. Да? Блин, а как это я? Бурик... забыл потратить. Так, а пойдем наверх. Можно? Нельзя. Жаль. А вот сюда наверх. Не лезет. Жаль. Так, баррикены есть. Тоже баррикенчик, наверное, валяется. Мне бы стрелы для лука. Для лука не дают. Вот он, блядь, басяра наш сегодняшний. А я для него я его босс. Прикольно, да? Такой, ёбаный. Да тут кому нос отрезали. Ибо этим нос отрезали, реально. Как такое возможно? Мы, кажется, уже встречались Я оставил тебе этот шрам и видел, как ты умер В этой деревне меня даже убить толком не могут Выходит, это тебя назвала в последние минуты жизни, пока я не положил конец ее страданиям бездано. Так, но ну у меня есть, в принципе, лук, есть сюрикены, поэтому постараемся разобраться. Блять. Без внутреннего баланса ты никто. Все, проек. Я даже толком ничего сделать не смог, если честно. Довольно. Отправляйся в Йоми. Айко. Снова, блядь, проебал. Блядь, да как так-то? Вот просто что это было сейчас? Почему мне не дали поиграть нормально? Отбрось отчаяние, Хироки. Ты тяжело ранен, но я с тобой. А разбойники? бежали пока что мы в безопасность меня ждут остальные дел еще много без тебя мы никто это и без тебе никто я без тебя тоже нам нельзя терять друг друга варю А, я все-таки остался жив. Не, ну в принципе я не удивлюсь. Айка, ты жива? Блядь, ебучий призрак, блин. Отвечаю. Айко! Постой, Айка. А я так, я должен был умереть, блядь, как я остался жив. Не, его, интересно, можно было победить? Я думаю, что нет. Да мне бы по сюжету не дали. Так, и куда я пришел? Блин, сейчас я сам буду идти, да, уже? Думаю, что да, сейчас мне скажут самому идти. Ну да, я же говорю. Последует заик. Ну на этом мы закончим. На самом деле, не, не, не очень нравится. Дали бы нам хоть с ним чуть-чуть посражаться, там, снял бы ему там жизни хотя бы до половины. А потом уже, да, там, у меня заваливает такой меч, втыкает и все. Потому что у меня еще было много жизней, я же помню. Я же засейвился, блядь, и все остальное в этом роде. О, что-то нашел. Атака с разбега. Удерживай. А как мощная атака с быстрым легким завершающим ударом. Блин, а классно. Ну все, на этом заканчиваем, так что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, предлагайте игры для обзоров, спасибо, ребятчики, пока-пока.